новый питбайк, это мотоцикл YON, модель x -Speed 150 CROSS PRO. Как видим, модель на колесах 1417, то есть это самый стандартный, самый удобный размер колеса. В нынешней комплектации установлена крутая резина KENDA, обода X-70, то есть это довольно-таки прочный и одни из самых облегченных ободов. Спереди 17-е колесо, тоже обода X70 и тоже покрышки Кенда. Из нового, то что установили, установили новая вилка с новым пакетом регулировок. Они теперь регулируются еще проще. Ну, то есть вилка перевернутого типа, регулировки скорости отбоя и жесткости. Новый дисковый тормоз с увеличенным диаметром и двухпоршневым суппортом. также установлен моноамортизатор он также с пакетом регулировок, то есть можно регулировать скорость отбоя и сверху на баллоне регулируется его жесткость то есть амортизатор заднего он газомаста цепь 428 она бессальниковая то есть как и все цепи классов Тоже дисковый тормоз с одноборшневым суппортом. Двигатель установлен 155 кубических сантиметров. Двигатель воздушно-масляного охлаждения. То есть спереди будет вот такой вот радиатор. И снова установили новый бронепровод, который не теряет свои... Свои способности при воде, при влаге и всем остальном Также же само есть масляный фильтр И установлен новый карбюратор Это карбюратор Mikuni Это японский, как мы знаем, с фильтром нулевого сопротивления Выхлоп, как всегда, прямо точный Также можно сюда вкручивать флейту Она идет в комплекте к этому мотоциклу то есть, для э, поездок разного характера работает электрооборудование. здесь есть только кнопка стоп-двигатель она находится по левую сторону легкая регулировка натяжки троса сцепления с фиксацией вот такой под вот такой шестигранник газ короткоходный хорошие мягкие грипсы то есть будет хороший захват под кроссовые перчатки ну и как всегда в пидбайке установлен отличный пластик то есть это капрон Который максимально гнется Он во многих местах может заламываться Сделано специально для того, чтобы при падении этого мотоцикла Было по минимуму полом Вес его остался прежний Это порядка 60 кг там, С небольшим хвостиком плана настроены максимально на то есть на максимальную тягу и не хватает всего лишь пол газа то есть э, я не могу выдать ему на полную мощность так как это новая техника она еще на обкатке и пол газа она тоже может творить чудеса то есть в этом моторе порядка э, 17 лошадиных сил и он выдает их все полностью